Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня у меня на обзоре новый проект Golden Week. Значит, что он собой представляет? Давайте посмотрим. Я буквально несколько минут назад только зарегистрировалась. Golden Week поможет вам обрести финансовую независимость. Golden Week последние станут первыми Каждую неделю. И эта матрица перевертыш. И Golden Week позволяет при минимальных вложениях иметь постоянный источник дохода для активных участников, так и для пассивных участников. Значит, Далее, как это работает? Маркетинг работает по принципу живой очереди, с еженедельным переворотом. Маркетинг-план состоит из двух площадок. Рублевая и долларовая. Каждая из площадок имеет 4 тарифа. Зарабатывать можно во всех одновременно. Значит, ну и преимущество здесь. Три одноуровневые бинарные матрицы. Каждое место выплатное. Трехуровневые линейные Линейные бонусы, еженедельный разворот, очереди. Зарабатывают и активные, и пассивные участники. Ну и доступный вход, конечно же, от 100 рублей. Это в рублевой матрице. Здесь вопрос-ответы. Можно это все на главной страничке. Прочесть. Значит, работает пока... Perfect Money Pair. Далее будут добавлены еще несколько платежных систем. И минимальная сумма на вывод в долларах 10 долларов и в рублях 10 рублей. Здесь идет презентация. Я это видео залью себе на YouTube. Вот. Как бы это все можно ознакомиться. Далее что? Так. Но ну, здесь вот это у нас почта выходит, группа в Телеграм и тоже Телеграм какой-то. Регистрация здесь, друзья, простейшая Кликайте регистрация, прописывайте логин, два раза пароль, прописывайте имейл, кликайте создать аккаунт. Я же войду. Так, по логинной паролю вводим такую вот капчу. идти в систему. И я попала в кабинет. Что мы здесь видим? Это наша панель управления. Значит, сразу находится реферальная ссылочка. Пополнить баланс. Вывод средств. И здесь следующая расстановка будет перевертыш 25.07.22 года. Пользователь в очереди 71 человек. Значит, идет эта долларовая. Первая идет площадка. Ниже рублевая. Значит, здесь у нас настройки. Смотрим. Ну, здесь логин имейл имя фамилия телеграм это все потом здесь платежные реквизиты я пока прописывать не буду я хочу подождать возможно пайер добавит если не добавит тогда уже пропишу perfect money ну так вот я загрузила аватар ну здесь изменить пароль так далее это usd Пополнить баланс. И если вы будете заходить в доллару площадку, то пополняйте Pair Perfect Money. Вот. Прописывайте сумму и пополняйте. Пополнить баланс рублевый. Здесь пайер. Меня это устраивает. Пайер. Я в основном работаю с пайер кошельком. Значит, я прописываю. 100 рублей. Буду заходить на 100 рублей. На одну площадку. Кликаю пополнить. Как видите, все делаю в режиме онлайн. Кошелек я заранее открыла. рубли. Подтвердить. Рисация на странице. Опять подтвердить вашу код. ОК. И меня сейчас должно обратно перекинуть в кабинет. Так. Все. Я пополнилась. И у меня баланс рублевый стал. Видим здесь 100 рублей. И здесь вывод средств. Значит, здесь пока Perfect Money. Когда будет что выводить, будем выводить денежные средства. Заявки на вывод. История операций. Вот я пополнилась рублевый Иду в панель управления, друзья. Что далее нужно сделать? Баланс пополнен. И вот здесь рублевый. Купить за 100 рублей. Покупаю. Кликаю. Все. Видим, вот куплено. Если вы в долларах захотите, то, пожалуйста, кликайте здесь «Купить». Пополняйте баланс и покупайте. Я зашла на 100 рублей в рублевый. Вот. Ну и следующая расстановка, как я сказала, будем ждать 25 числа. Вот такой вот довольно-таки неплохой проект. Давно я не заходила в подобные проекты. Вот решила зайти и вот здесь должен быть ваш куратор, стоять мой логин. Кому интересно, заходим. Не интересно, проходим мимо. Надеюсь, продолжение будет следовать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.